У меня не было. Лови меня! Нет, лучше не надо тебя ловить, Ну почему? Like. А сейчас я сделал, короче, круг. Какой? Михаил. А, ну тут уже лег! Да, да, все, сюда. Прикинь! Дурак, что ли? Привет, всем здоровья, с вами Сергей Никитос. И наконец-то я запустил карту, а не Никитос. Но возможно. У меня на этой части у меня радио сейчас я не увидел. Как я запускал? Да. Такое грустно. Не. Ладно, посмотрим. А что ты? Да что а пакет? Карман. Давай давай давай давай давай. Ты делиться надо с друзьями, ах ты жадина. Не. Тихо. Ты не пинайся. Не. О. Так. Мрось, ну, ты... такая ты мрось. Ладно, мне не взлетает, братан, прикинь Так тебе мне и от, от, Отреспавнить сразу в воздухе будешь На скорости, на нормальной <музыка> Мексикосик Мексикосик А, на сменуник, у меня же бусеры есть А, телепорт, телепорт Телепорт так. А, я еду, и тут ты резко телепорт, телепорт, и ты резко сп... знаешь, что... сверху, сверху а, меня. а мы будем на мексиканца заезжать, мне интересно Потому что мы что-то летим ли? обратно в землю На тачку ну, так, сейчас, ну, так, мы А, по земле, мы мы еще, не... я надеюсь Я лечу в море, поцеловать его Смотри Я лечу в землю Так, все На Сент-Кинге А мы что, будем это все на Сент-Кинге проходить? Я надеюсь, что нет Давай, я в тебя хочу влететь. В тебя хочу влететь. Я Что? тебя ловлю. Я ловлю тебя. Не, папа, не получилось. Ну я прошел сквозь тебя. Так, ладно. Че, вопреки, взорвался. Ну, тебе... Тебе было бы печально. Не, ну ты бы не взорвался, по идее. Переходы. Она На Водяная. Это не важно. Это не важно. Да, я бы, я бы все равно дрался. Не, кстати, ну, не факт. О, люди. Здорово, переехал одного. Так, главное, вот этой штучке не утонуть. Ой, блин. Только не утони, пожалуйста. Пожалуйста. Пожал, уста... Я утонул. Не, просто вообще, как бы, можно на горочку на эту заехать. Ну, там волны начинаются. Ладно. Справа, короче, она не объезжает. Ну, так а -а -а. mm -hmm. Я там. такой его лох, значит, да? <св�> Я ее справа просто обижал. Да нет, тут бустеров не должен быть. Ну и мне волн. <св�> а волны это фигово. Это в конце, наверное, важен. Да После нет. Долететь. Так, сюда теперь. Э, только не утони, пожалуйста. Волна большая, отпусти меня. У меня У -а. Лови меня. Нет, ну, лучше не надо тебя ловить, а Ну почему? Вот а, ты а, меня... а, а, выезжай, выезжай, выезжай. Вот почему ты меня не поймал? Мне пришлось самому выживать. Так, вот, если бы тебя поймал, ты бы улетел. Если бы ты меня поймал, я бы остановился. от меня, от... от меня отпружинило. Да не, не факт. В бочину в, бы тебе въехал. Ну, возможно, ты бы улетел. Так, все. Так. О, тут будет. Не долетел? Я тоже. Я не долетел? Надо, короче, дальше. в левую сторону, там пониже. Да, это... Либо разгон взять. Не, я могу вот отсюда. Вот туда. Могу. А! я взял побольше разгона. Дра! Ну, ну, как я А я не, у меня <laughs> не получилось. В общем, я поехал еще. Хорошо. Закарабкайся, она у меня отпрыгивает. Дура. Надо, короче, поднять морду, чтобы она ударилась с жопой и ее перевернула. Ты лакер, короче, я понял. Ну ладно. Лакер, да, я хочу сказать? Ты хочешь я лакер? На скиле закарабкался. Я лакер. Я не могу просто долететь. Посмотри лево угол экрана, я лакер. А я лакер. ты серьезно, да? Да? Ну да перезапуск поспокуйся просто в бок немножко ой наконец-то теперь а, ты а, теперь я, типа. ты не будешь долетать так тебе и надо не я долетю сейчас мы посмотрим сейчас так вот а, подожди, на а, куда? а куда теперь а куда теперь возьмем ты никуда скорости так, -так. так на надпись уйди ты мне мешаешь а куда надо здесь вот ну, вот был... стрелочка показывает. Куда? Куда ты показываешь? Да капец! Братан, ты знаешь, что печальное? А я ты, конечно, не поймешь, я... Что Нет, не я, я вижу волрайт который ведет над над водой. <laughs> Ау. Возможно. А -а -а! Тут, короче, я понял, на сент нужны прям вообще сочные долеты. Водышка, отпусти! Спасибо. Ну, не знаю, конечно, как-то долететь. Ну, ты же как-то долетел в первый раз. Срез попрямо. Прям, прям срез пофигачиваешься. Так я тоже закарабкался сейчас. А, знаю. -а. Так что фигачиваешь. Ну, а да, что потому что? Как-то так, траектория какая-то была такая правильная. Так, либо я дурак. Либо я дебил. Подожди. Блин, я дурак. Я не знаю, зачем я... Я просто сейчас... Вот. А, сейчас я сделал, короче, круг. Какой? Михаил. Как да Михаил. не, да просто я по кругу приехал. Условно, надо было, короче, вот, вот сюда. ну не, летай, не, надо. нужно закрепнуть. Вот. Закрепить. По какой-то территории я летел с раз, я не помню. Стоять, нет, блин. Я, типа я понимал то, что нужно закрепнуть, но, ну как? Короче, нет, я все делал правильно. Так, да прых. Так, все хорошо получилось. Блин, мы на покачках? Да. А ладно! На стоке тоже норм. Он вот, не долетает, мы... потому что. Ну, долетает, да. Ну, не долетает. Ну, в прошлый а раз ты долетел, долетел, я не тоже долетел. Не долетел, я закарабкался. Да блин, я тоже закарабкался, какая разница. О! Я, прям... я прям долетел, слышишь, я прям... Я не хочу, я не хочу отиспаливаться а и, и понять, как я долетел. Короче, да. Нажимаешь максимальный shift. И она как будто как гладит, типа. Mm -hmm. Она долетает, прям немного касается. Спокойно. все, изи. Ну, я точно. надеюсь, тут нету бустеров. Э, чё Помнил. ты не едешь? Ехай, ехай. Ну как же я сюда сюда не долетел? Братшик. Что там где? Ты уже на этой? Короче, вот там вот надо круг навернуть прям вообще мощный. Ай. ай. Ты сейчас? Я уже взял чек этот. Только. Uh -huh. а, короче по кругу по кругу, потом там с нижней надо долететь вот до той uh -huh. штуки, да. И там вот надо в самый самый низ, короче, цели. Ты видишь, по кругу по кругу. Еще а по... А, по кругу. Ну там вот, ну это условно получается по кругу. Ты вернешься туда куда ты прилетал до этого. А тут короче начинаются лавочки. Нашла с... же не хватает упаковки. Раз, раза второго раза это все сделал. Сейчас сделал последний раз. капец Очень обидно. Куда? А, а! Только там, короче, по палочке по той жопой надо ехать, там Бустер Эй, Что он тут подкидывает? Ну, там, я, когда доедешь, поймешь, что за палочка. Ну и че, я, я, я Бустер взял. Да. <тачал> 네. Улетел? Не улетел? Ай, а вижу. Какая. Ну вот видишь, улетел. сейчас все равно еще раз Бустер. Ну смотри. Значит, тебя жизнь не учи, да, своими тумаками. Ну, просто понимаешь, что я могу. Ну, я понимаю, что ты понимаешь. Mm. Я тоже думал, может, типа, взять бустер там по диагонали нырнуть, но потом такой думаю, да, ну нафиг, я лучше жопу. Ну, типа, туда, куда, надо. а Никитос, ты заболтал меня. Я привык к СВБ, что он разгон не убирает после лавок. А mm. это там ее арматизаторы такие, что она там там на ту и там на ту. Ну, это легко, <связывается> это легко. Так, хорошо, все. Главное бы сейчас не сглазить. Я надеюсь, тут троллям бы никакой нету. Надеюсь, я сейчас возьмешь, что. Так, все. Я так везу, что, Ой, теперь по колечку. Я как? падаю с последней скамейки, меня не берется Берется в... последнюю лапку. А ты сказал изи. Все, не изи. У нее жопу подкидывает после каждой фигни, еще почему-то как-то. Нет, у меня после сторонний, мне после первого сторонних подкидывает, под... после, после третьего так и выпадешь, что. Ну скорость дофига значит берешь. Ну я я не драл. Тех. Я могу предполагать, что здесь надо сделать? Так последняя скамейка. Там вот тупые в конце труба. Вообще скидывал. Какие серьезные штуки, как кто даже жопа прям. Так спокойно. Сокращай. Я хочу, я хочу потрепаться, крутиться и включать музыку. Ну хотя не. Ну это тупо. Э, что? Я прилип, я на ней едет, все, отлип. Так, изи? Я понем... Да, я понимаю. же мне проходить. Ай, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, изи не, не, не, не, не, не, не, не, ты видишь там какую-то еще дорогу? Направо, обратно. Ну, это тупо. Там просто она без лава, без ничего. Да. Ты бегаешь, птица, да? Да. Я вообще не представляю, как она должна поехать, поэтому лежи там, что дальше? Ну, хотя ладно. Там... Он... О, тормози! Ничего себе. Ну, мне... я гриль не могу, я не знаю, как по ней поехать. То есть я не представляю картину, как она должна Берешь, мне поехать. Едешь. Ты, ты с Фрисплана едешь? А, да, с да. Фига, она уже все поехала в шоке. Как она Но... так это вот может? Как она это может? Так. Как она это делает? И с в зосей похожи Ну там, будет? увидишь, там засейвиться надо будет в трубе, переехать в ту трубу и потом вниз катиться. Но там нужно засейвиться потом внизу. Ты прикинь, короче... Короче, я короче, не, ты... не понял, но я лучше... Ну ты увидишь, говорю. Короче, ну, хорошо, что труба я рядом, вот это не в этом вонючем Сент Кинге волрайт над водой. Прям низенько. <laughs> я думал... Скажи да. Спасибо, что не флип. Ну да, хорошо, что не флип. Тут можно было бы на ней флип? Она смогла бы это сделать, что да? Что не флип? так долго крутиться по кольцу, это вообще жоп. Ну да. Так ты повыше возьмись. А, ну тут дырочки еще. Дырочки, так, дырочки, хорошо. дырочки. Я, я залетел в дырочку. Ну, не в дырочку, а вот там. Угу. желтую штучку. Ну, куда дальше? <свеч> так в другую трубу переехать. А, там, там нет? А, в натуре! Угу. И поехать. И там вниз и засоевиться да, надо внутри. будет внизу. А, а блин! может покупать, что ли? Типа и все. Да, ты там просто в воду упадешь. Ай. Аж гусь напал. Ну есть такое. О, все, наконец-то прошел воду. Я, прошу ну, что, я понимаю, яму. Он... Так. Бред Направляшенька какая-то. не так нормально. Давай, давай, давай. Блин, а что такой долгий чек-то? Зачем такой долгий чек? Еще и с ямами вонючими. Стыки мы делать не умеем, я понял. А? А блин, выше заберись. Воу-воу-воу. А че такой длинный чек? А, ну все, чек и финиш, я понял. Вот этот чек и остался финиш. Только не говорите, что мне надо все в обратку проехать. И финиш, вообще Финиш внизу. А, можно просто упасть, я понял. Ну, понятно да, как сюда да. так, а, Через... как? а то есть серьезно да то есть не реально надо все назад пройти гай, я, пожалуйста, я сосредоточен ну, да, да, да, да. а. ну, будем тихо я просто хочу еще засевиться <laughs> и не финишировать при этом не проходи пока что, подожди, нет. Не проходи, там в жопрвань! А! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я засеялся. Финиш я не взял. Ну, Булвайт нас жопа. Так, ну не то жопа, я не могу. Все, кроче, короче, поехал. Александр, это же наехал. Да, да, все, сюда. Прикинь! Дурак, что ли? Я не понимаю, куда там? Ты серьезно. По центру, братан, по центру. Не да, знаю. Все. А, чуть меня не сбил. А, это что такое? Всё. Давай, давай, да! Да, Пок. равно все знают, что я приехал сюда первый. Да, да, точно. Я всем за записал. Надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте Да, Надеюсь вам не понравилось. всем пока.